Вместе с женой, но ну, я пил э, всего лишь две недели, но ну, практически похудел на 4 килограмма, но ну, а потом случилась травма, как бы я уже не пил чай, сейчас ждем, чтобы чай приехал, как бы начнем э, дальше пить чай. Так что приглашаю всех, здоровья всем, всех благ. Да, спасибо что большое.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 Джоном третье место 250 долларов. Слава Супер. богу. Я просто аплодирую за то, что ты пьешь классный продукт, за то, что ты просто ходишь 15 минут глядя и записываешь видео. Вот Алло отметили, Джек и Джон говорят, вот 250 долларов тебе еще купить себе продукта и пользоваться на здоровье. Но это только может заслужить. Да.